Здравствуйте, сегодня у нас 26 декабря 2017 года, канал народовластия, программа «Плохие новости», я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Станислав. Здравствуйте. У нас прямой эфир, вещаем мы из дальнего зарубежья. Значит, 57-й день нашей революции и э, совершенно очевидно теперь большинству россиян, что выхода. Кроме как присоединиться к революции, нет никакого ни одного другого. Ну, для большинства, для многих наших соратников это было очевидно всегда, но сейчас вот для а, стало очевидно для других, да? И слава богу. Тут вот нас а, как бы обвиняют в, в том, что мы какие-то реакционные, там такие эти радикальные. И так далее. Другого, а только такие сейчас и нужны да другого выхода нет вы понимаете потому что для того чтобы вылечить такие болезни нужны там, тут статус. вот пишут что звук что-то страдает у нас звук, тихо да, да. сейчас попробуем так что-то нет звук то я вообще его не вижу микрофон пишут со звуком ну, ну, все. звук звук звук очень тихий пишут звук очень тихий звук Пурили тоже, Сейчас есть звук? Скажите мне. Так. Звук. Народу не слышно. Не слышно. У Стаса пишут звук лучше. Ну, значит, был звук. А из -за этого микрофона, значит, был звук. Сейчас есть звук? А. Скажите мне. Да, все отлично. Да. Есть, есть, есть, пишут, но хорошо. Слава богу, да. Проскакиваем как-то мы. Вот. Значит, господи. Так, вот все, прям. Пошло, пошло, пошло. Все нормально, пишут, хорошо. Да. Так, вот, вот, вот. Написали нам несколько айтишников, очень хорошие письма, спасибо. Всем мы отвечаем, кому не ответили, еще сегодня ответим. И просим еще, Подключайтесь, потому что нужна большая команда, нужно много людей, которые в состоянии решить эти задачи новые, совершенно для нас. Да, и мы еще раз повторяем, мы занимаемся цивилизационными проектами, и... Мы пытаемся войти в новый информационный мир, поэтому работа огромная именно для компьютерных денег. Поэтому мы обязательно ответим. Сегодня после эфира будем совещаться и отвечать. Сергею Марине большое спасибо за то, что обещают приютить нашего, а, так сказать, соратника под Гамбургом. Мы свяжемся обязательно, когда он будет на свободе он сейчас пока еще находится в экстрадиционной там в какой-то тюрьме мы мы обязательно свяжемся вот и значит просьба, огромная просьба помочь на Украине Окуневу и другим нашим соратникам с созданием службы этой студии в Киеве то есть для этого нужны конечно и компьютеры и помещения и там wi и все-все-все. Ну, ну, да, возможно, энтузиасты, кто хочет тоже вещать, работать и так далее. Так что вы с нами свяжитесь, мы э, свяжем вас с окнами. Нашей э, соратнице в Австрии, которая тоже покинула Россию, Успешной, находится в розыске, нужна тоже помощь. Она тоже будет э, вещать в Австрии, тоже будет канал там. Поэтому просим всех, кто в Австрии есть, наши соратники, тоже помогайте компьютерной техникой. Она убежала в голову, у нее даже компьютера нет. Вот, компьютерной техникой помогайте помещениями, там, всем, чем можете. Свяжитесь, пожалуйста. Суд продлил домашний арест активисту Марку Гальперину. Ну, во-первых, привет, Марку и всем, так сказать, соратникам. Ну, это было совершенно очевидно, что его не захотят судить до да. выборов, да, выборов Путина, потому что предъявить на суде нечего. Поэтому всех, когда нам говорят, вот, там какая-то плохая работа адвокатов, поэтому кто-то кого-то там не отпускает, не снимает аресты, Никто, никого до Будет выборов тянуть, Путина да. не отпустит, потому что тогда придется в... В ну, ну, суде это... решать по существу, да, и, и что они предъявят, Чем можно предъявить Гарперину? Они ему предъявляют экстремизм, что он призвал народ к революции. Он, он призывал открыто, там, знаешь, к, к мирной революции. Он призывал к мирной революции. Начи научной революции. Ну, ну да, да тоже будут говорить. Да. Сажать... Умер композитор Владимир Шаинский, ну Шаинскому очень сильно повезло, вообще как бы везунчик, да, умер на 93-м году жизни в больнице в США. Да, -то да, Путин, то есть в больнице США, представляешь, что если ему как адмиралу Апанасенко не пришлось стреляться из-за отсутствия наркотиков, из-за отсутствия обезболивающих, у них было одно и то же заболевание, да, онкология. Ему не пришлось, как на прошлой неделе, помнишь, выходные в озерках Челябинской области, больной повесился в туалете, потому что было воскресенье, а ответственные за наркотики находились э, это, на отдыхе. Бля, и нет, никто не мог открыть сейф, взять ампулу и уколоть. И ему он кричал полдня, потом пошел в сортир и удавился. Представляешь? То есть вот нет, ну тысячи людей... Погибают в России без э, медицинской помощи, даже без просто обезболивания. Без обезболивания. Кончают с собой, кидаются с высоких этажей, в окна больниц прыгают. А ведь самое страшное, что насколько путинский режим, режим развращает простых людей, тех же докторов. А это же были нормальные люди, а теперь они как относятся вот к этим вещам? То есть, насколько это калечит душу людей? да. Так что вот много интересного случилось. Бабушку снесло ветром с балкона на Сахалине. Представляешь, то есть, и тоже это относительно наших больниц и всего. Бабушку, она вышла покурить, ей 70 лет. Ее ветром ураганным стащило с балкона. Она упала в сугроб. Слава богу, не сильно повредилась. И говорит, ее. Её... Вместе с сугробом погрузчик взял ковшом и в ковше привезли в больницу. Объясняя это тем, что скорая до сугробы не могла добраться. Понимаешь, ее привезли в ковше в больницу, не потому что скорая нет. не приехала. То есть там вообще не чистят дороги никак. Представляешь, то есть можно только в ковше погрузчика приехать в больницу, это другого пути нет. Ну Может скоро будет, что они куча бабушек так привезут, скажете? погрузчики сразу. Ну, запросто, да, да. Вот, свечение было опять в небе над Россией, но совпало с запуском тополя, это тополь взлетел, все, в общем-то, никому не волноваться. А те светящиеся столбы, которые в позапрошлом году были по всей России, да, и в Нижнем Новгороде, и в Саратове, и во всех тех местах, где есть ядерное оружие, да, там были светящиеся столбы такие до да, неба. Это никак ни с чем не связано. Здесь светился тополь, но ну, нет вопросов. Я вполне допускаю, да, что с капусты яру запустили, все видели след, все хорошо. Но всегда ли тополя светится, или есть после еще таких Запусков и обычные тополи не светится. В Санкт-Петербурге выпал синий снег. Ну, то есть ничего не меняется, все как всегда в России классная экология, про которую рассказывают, что лучшая экология в мире. Производство, то все Путин уничтожил. Этот вот парадокс бедоносца. Уничтожены тысячи производств. То есть если взять крупные и малые, то 30, ну, не малые, а средние 38 тысяч. Одних крупных... 1960 с чем-то. Но это и таких, как тракторные в Волгограде, таких, как саратский авиационный зал, крупнейший, где более 20 тысяч рабочих, а всего 38 тысяч. При этом, представляешь, вот нет производств но экология засрана. Это вот как может такое быть? Слава, вот ты тоже на Волге живешь, да. и я на Волге. И вот мы можем наблюдать, э, то есть одно время действительно вся рыба и Рыбачить было бессмысленно. Сейчас появились рыбаки, появилась рыба, и действительно, производство все убит. То есть, Волга вроде бы начала оживать, а ее начали опять гнобить да. Лукоил и прочие, выбраться уже химией. А тут одно время Волга уже как бы оздоровилась. Не было бы счастья, да несчастья помогло. Да, тут, видишь, вот, голубой снег, это прям сразу вспоминается стихотворение из детства, помнишь, там это был такое, я в унитаз смотрю хохоча, у меня голубая моча, помнишь, так вот, так и здесь. Собой. Да, я да, люблю. да, вот, в ГИБДД уточнили, что число погибших, значит, пять человек в результате вот этого с автобусом мероприятия, так его назовем мягко, Значит, и никто не может понять, что же произошло, но водитель вместо газа, то есть вместо тормоза нажал газ, стоял там, там газанул и улетел, в эту. вопрос, как такое можно, ну это когда какая-то автоледи, да, там куча народу давит, это понятно, там. сидит какая-то овца, раз нажал, все, всех переехал, это профессиональный водитель, и тут вот рассказывают, там уже каких только версий не было. Я думаю, что скорее всего, и вот я сегодня нашел это утверждение, вроде бы, поскольку он госпитализирован. Вначале было написано, что он задержан. Я думаю, что у него просто кровоизлияние произошло. Профессиональный водитель... Знаешь, я видел этот эпизод, там явно у него было время затормозить ну, да. и откорректировать свои действия. Нет. Это... Профессиональный водитель... По любому бы это не допустил он бы или уехал куда-то еще правее если там что-то mm -hmm. случилось там и он не может машину остановить но как как можно не мочь остановить автобус поэтому э, я тоже внимательно разобрался я думаю что-то что у него случилось с головой то ли у него был инсульт то ли это действие каких-то препаратов ну и так далее то есть нормальный человек такого не сделает но я думаю что в данном случае, наверное, у человека случился инсульт. Или вот пишет, да наехал. Ну, эту версию я а, отвергаю сразу, потому что, ну, дайте, говорится откровенно, зачем умышленно ехать в переход? Можно кучу народу, вон как в Ницце, да, передавить на дороге и ехать не останавливаясь, да, если есть желание каких-то людей раздавить человек на автобусе, это сделает очень легко, и, и много он это сделает, поэтому, ну, я отвергаю сразу это, потому что этого это не может быть просто. Вот, и, значит, в Саратове автобус протаранил столб, сегодня с утра как-то вот взял и протаранил, недалеко от того дома, где я жил, 9 лет своей жизни, представляешь, вот когда читаешь такие вещи, адрес читаешь, там проспект энтузиастов, думаешь, 9 лет там прожил, вот такие дела, и я так понял, что тоже какая-то там непонятная ситуация, а с автобусами проблемы, и нужно, конечно, принимать какие-то волевые решения, но власть на это не способна. Она способна только воровать деньги, она не способна обновлять парк, она не способна э, решить вопросы инвестирования и, самое главное, не способна договориться с частным капиталом, поскольку городских... да, да, да, говорит, живет по принципу «дай». Да, вот, представляешь, если вы ну, предположим, каким-то устроить. Вот, вот просто спрашивают, как организовать общественный транспорт в России. Вот можно вообще жопу не поднимать и ничего не делать. Можно а, опубликовать тендер на Западе просто, чтобы западные фирмы, которые вот здесь ездят на водородных этих автобусах, сделали заправки, там, автобусы на водородном топливе дали и так далее. Эксплуатировали все сами и получали все сами. А им по тендеру, чтобы не было никаких вопросов, платить им из бюджета. Не надо ничего. Вот, сто, вот столько это из бюджета. Вот, пожалуйста, возите все. Все же это даст? Вот у нас в Нижнем Новгороде, когда Шансов пришел, первое, с чего он начал, это он захватил Конечно. транспортные перевозки. Да, да. Оставил всех своих, и они стали в два раза дороже. Ну, естественно. И хотя... бюджет. Хотя можно абсолютно бесплатно сделать за счет бюджета, и это будет дешевле. То есть опла оплаченные вот эти вот... Льготники, да, которые, они они как раз и были бы сто процентов, что взяли бы эти люди. Если да. сейчас на Западе такси э, роботы водят, э, то есть по любому маршруту, то по запланированному маршруту водить автобусы, там а бог миллионов роботов э, ну, да, конечно. заставить. Не, просто тогда говорят, коррупции. у нас будет, у нас там коррупция туда-сюда. Не хотите коррупции. Отдайте этот кусок западу, опубликуйте, чтобы это была компьютерная программа. Чтобы не люди тендер, так сказать, проводили, а компьютерная программа, алгоритм, все. Они туда забили все данные, все, вот победила там какая-нибудь скания, там, я не знаю, и века, кто угодно. Пожалуйста, тащите свои водородные автобусы, делайте, что хотите. Вот вам кусок, ради бога, вот вам бабки, мне, на 10 лет вперед, занимайтесь. Все, какие вопросы? Тогда не будет таких вопросов. Не погибнут люди, не будет беспредела. И <coughs> коррупционный ноль. Как ты с них что возьмешь? <coughs> Самарский автоинспирс купишь школьникам бесплатный прайс. Да бесплатный прайс в современном мире должен быть у всех. Какие школьники, о чем речь? Вообще автобус, троллейбус, все, все это должно быть бесплатно. Это первая необходимость, то, чтобы да? как есть, пить и... Да. Добираться туда, куда нужно. Вообще, обществу, стране, да даже государству очень выгодно, чтобы люди как можно больше перемещались. Чем больше движуха, тем больше что-то строится, делается. Эти автобусы, троллейбусы должны быть с Wi-Fi, это должно быть условие тендера и так далее. Чтобы все время происходила работа, происходила какая-то деятельность. Вот. Самарский автоинспектор сбил человека и распылил ему в глаза Газ. Молодец какой. То есть они там парни какие-то снимали этих инспекторов, все взяли их машины машину сбили, а потом еще и полили газом. Такие муансы. Добрые, да. Опять пожар на Ямале. Ямал-Ненецкий автономный округ. Это прям какой-то заколдованный такой округ. Там все горит. Ну, понятно, что если люди, как там показывают в Ютубе, в туалет со второго этажа да ну там и вот такая нарастает пирамида такая да, представляешь потому что ну там все замерзает куда ты -то только в окно сколько они строятся-то будут до какого этажа вот и в калининграде горит склад на площади 1200 квадратов но туда погибших нет заявления а вот на ямале 7 человек да. И в Подмосковье горит фабрика балетных плантов. Даже такая есть, представляешь? Я помню, в Кировском районе Саратова были. Ой, фабрика футлярная, представляешь, футлярная фабрика. Вот такие. Мне нравятся названия. Фабрик, да, ювелирно-футлярная назывался. Это там для футляры делали для ювелирных украшений. Представляешь? То есть ювелирного там ничего не было, там только э, эти футляры. Грузовой поезд сошел с рельсов в Забайкале. Ну, классика. То есть, как, все как всегда, поезд слетел. Ждем с ужасом, когда слетит пассажирский. Вот, понимаешь, э, пока слетают тяжелые поезда, ну потому что много их много ездит, во-первых, во-вторых, они гораздо тяжелее, и, то есть, если что-то разрушилось, то грузовой падает раньше, а пассажирские не падают, поэтому как бы, железнодорожные власти считают, ну а что, собственно, есть дорогу, дорогу там что-то чинить, да, запас есть, но падают грузовые поезда, не застрахованы, да и хрен с ними, зачем деньги свои вкладывать, да, а вот когда улетит Поезд пассажирский будет совсем другое. И вот в Ижевской воспитательной колонии 10 подростков вскрылись, нанесли себе порезы, это называется. Ну То есть, представляете, до чего надо довести этих подростков, 9 человек, чтобы они себе перерезали вены. И вот инициативная группа избирателей в ходе собрания 26 декабря на ВДНХ выдвинула, значит, резидента Путина, выдвинула в президенты, да? китайского президента Путина выдвинула в президенты. И Медведев пожелал Путину победить на выборах, потому что там выдвигали Путина, а здесь Путин он уже должен был показать, что он не в хоккей поехал играть, а делами занят. В этот момент он в правительстве был. И Медведев там ему пожелал победить. И, а он поблагодарил правительство за работу в течение последних пяти лет. То есть токен и вертили. Дальше кукушка некуда. Он хвалит петуха да. за то, что хвалит тот кукушку. Он говорит, спасибо, ребята, так вы нахерачили, что вообще. Да. Вот. И призвал двигаться дальше в вопросах расселения аварийного жилья. Ну, наверное, как в Ростове, на -дону, да, где пол-Ростова пол спалили. Да. Наверное, так двигаться. Потому что... Никаких других методов ни правительство, ни Путин не предлагают. Представляешь, Путин призвал правительство завершить исполнение майских указов. Да они вообще-то, большинство из этих майских указов по времени заканчиваются 1 января 2018 года. Потому что в 2017 году нужно было, чтобы зарплата врачей, Зарплата учителей была с, э, приравнена к средней по России. То есть в средней по России они пишут, что зарплата 38-36, что 36, сколько, погуглите тысяч, вот а к 1 января должна быть такая. Одним словом, срок давности кончается, ну, да. можно ведь и забыть о а майских указах. Не, ну надо же что-то сказать. Ну, да. а ну, вот завершим, ну, да, да. да? давайте завершим. Они же не начинали ни да? А мы на можно не отвечать. Ну, да. на них а вот тут мне пишут, председатель ЗАГС собрания Олег Сорокина приехал защищать остаток. Остапов. И Станислав, посмотрите фильм «Пожиратель» о Сорокине и его захвате земель. Я, конечно, посмотрю, но Сорокине я знаю много и не понаслышке, я его знал лично. Я, кстати, один раз лично к нему обратился, когда вот э, э, у меня случилось, зашел я к нему в кабинет, говорю, Олег, ну, мы тогда давно знакомы, помогали друг другу. Вот, так и так у меня федера, федералы, тут э, рейдерский захват у меня осуществляет. Он говорит, Стас, ты знаешь, у меня тут все хорошо, я по дерьму не ходил, и это... Ради тебя, говорит, не собираюсь. Ну вот, видите, куда его это и привело. Я не злорадствую, я просто констатирую факт о том, что есть какие-то высшие силы. И, видимо, рано или поздно и с Путиным случится то же самое, что с Сорокином. Да, Путин выдал ряд поручений правительству по развитию проектов, связанных с сжиженным газом. И, значит, э, значит да, новую доктрину сказал написать энергобезопасности, то есть стратегию энергобезопасности, стратегию Путина, стратегию обоссаться. И скорректировать транспортную стратегию до 30 -го года, а также доработать проекты энергетической стратегии до 35-го года. Нет вопросов. И, и казалось, вот люди, которые не следующие, они скажут, ну, наверное, там мозг, там, блядь, спиноза, там сейчас доработают. И тут сразу же он разрушает все одной фразой. Все одной фразой разрушает поручением развития генеральной схемы газовой отрасли до 35 -го года. Развитие газовой отрасли до 35 -го года. Вова, сворачиваться пора. 35-й год, что у тебя в башке-то, какой газ в 35-м году, представляешь, то есть, стратегия энергетической безопасности основана на развитии газовой отрасли до 1935 -го года. Он ебнулся, что ли, Путин, совсем. Если они так не могут соображать, то хотя бы ну, иногда можно передирать, плагиатом заниматься. Нет, они, это... они передирают, Нет, у нас Рот, все время. Ротшильд, Рокфеллер, они ушли из нефтяной и газовой отрасли. Году. Да, в году, в, в мае. И неужели это им не дает хотя бы... Каплю здравого смысла понять, что там уже все, раз уже <смех> мировые правительства сливают э, эту тему. А он только еще ее начинает до 1935 -го года. Путин назвал главную нерешенную проблему России. Главной нерешенной проблемой... Э, Остается большое число людей с доходами ниже прожиточного уровня. Вова стал говорить он про бедность. Это для него проблема, он боится, что его не вылетит. Конечно, они, да. он боится, Это что они его расстреляют, как они... челушос, да, да, да. Да, да. То есть, да. вот Вова, который говорит про бедность, ему хочется Вове этому козлу задать вопрос. Вова, а кто виноват и что делать? И вот, понимаешь, вот для нас ответ очевиден. Вот он будет мычать от Вова, вот он скажет, кто виноват, Вова, и что делать? Он говорит, он говорит, я тут, блядь, работал, а там вон как оно получилось, я не знаю. да? Я учил, как это да. Обычные двойственники да. говорят, я работал. Да. А вот кто виноват? Вопрос-то, ответ очевиден. Виноват главный вор Путин, его фамилия. Что делать? Делать нужно революцию, присоединяться к нам и делать, продолжать делать революцию. Пока их всех не вышибем и не посадим в это не единственный подсудим. шанс. Вопрос, когда это поймут все, а выход все равно только один, и мы о нем постоянно говорим. Другого выхода просто нет. Да. И вот на Соборной площади Путин выступал, отвечал на вопросы школьников, представляешь, на Соборной площади Кремля. А как вы относитесь к оппозиции? Спросили школьники. Положительно, к здравой. А, а здоровье оппозиции это уж он, он блядь, лекарь такой, психиатр, да. да? да, да он да. оценивает, это здравая оппозиция или не здравая. Карманная, это или ну, да. да. А сложно управлять такой большой страной. И Путин рассмеялся, такой страной как наша нетрудно. Те, надо сказать, тем более я ни хера не управляю, ворую деньги, да и все, что ей да, да. управлять-то нашей и это, это ну, да. Они охраняют. И, и все все обращают. остальное разворовывается и вот относительно подсказок путинским помнишь пару недель назад когда он там с эрдоганом ручкался обнимался и звонил ему чуть ли не каждый день я говорил что а вот и в Турцию ездил я говорю, а про летчика-то сбитого уж никто и не вспоминает, да? И тут, видно, послушали, скажут, да, что-то мы забыли, надо обязательно... И этот вопрос, это же выборы, и надо будет. же патриотизм проявить, надо Эрдоганов в жопу чмокнуть. И, соответственно, к летчику к этому. Поэтому Путин встретился с семьей погибшего российского летчика Пешкова. Они про него и не вспомнили ни хрена, если бы здесь мы не сказали. Они даже уже забыли, как ему Путину-то со спины по самой бакенбарде. это в спину, и ну уже все, ну, видимо, может, понравилось ему. Ну да, Путин примет участие в неформальном саммите СНГ, то есть он собирает всех там Назарбаевых, Дадонов, Рахмонов и так далее, и так далее, и э, будут они там, значит, что-то тереть о будущем. Потому что, ну, понятно, для чего он их собирает, неформальный сами. Почему неформальный? Ну, да уж формальный заранее договариваются. А это чрезвычайное что-то случилось. Поэтому он их сейчас всех стаскивает и говорит, слышите, ребята, тут сейчас меня будут выносить. Так что помогайте. Причем выносят с двух сторон. Это и внешний враг, и внутренний. Представляешь, а внутренний это прям в Кремле сидит. Поэтому, конечно, ситуация у него сложная, сейчас он будет с этими пытаться что-то решить. Путин поручил следить за вмешательством иностранцев в выборы через интернет. То есть будут выборы иностранцы вмешиваться, то есть им надо же да, оправдать. Можно, да, он вмешивался, и он теперь боится, что не, ему, надо, ему надо оправдать, да, понимаешь, да. почему там вот так, вот так, Чтобы вот так. Это да, да, да. иностранцы вмешивались, это тролли вмешивались. Там вот э, все требуют... Э, Путин или в трибунал, и, или, или тут же его кончит. Это иностранцы, да. Это иностранцы, конечно, куда деваться-то. Вот. И ЦИК планирует потратить 2,5 миллиона рублей на мониторинг соцсетей. Представляешь, то есть э, из ЦИК будут делать спецслужбу. Еще одну, которая мониторит ФСБ, МВД, и да, и все остальные. 2,5 миллиона, ну, может, деньги не невеликие, но все-таки это ЦИК. Представляешь, вот такой цикл и два миллиона на мониторе. Песков заявил, это точно интересно, призывы к бойкоту выборов подлежат изучению в соответствии с законом. То есть сейчас надо, конечно, звать Володина и призывы к бойкоту выборов при, это прицеплять к терроризму. Конечно, а как же? Представляешь, то есть они вдруг столкнулись с тем, против чего у них нет пока еще закона, они его не, не выдали, не придумали. А скоро будет так, как вот на похонах э, Ким Чен Ира, кто плохо плакал, те, да. э, подверглись репрессиям, то есть кто недостаточно рыдал, убивался. Да, так оно и есть. Вот скоро только... вот, кто во, не просто ничего плохого не скажет, а кто не будет там кричать э, «Вова самый лучший» и целовать его в попу, это преступление уже Да, будет. да, да, так оно и есть. Вот там в Твиттере написали, мне понравилось, что госпитализировано 10 депутатов со съезда Единой России. И удивительно, конечно, в Твиттере тоже распространяется на сайте Навального обращение органа внутренних дел к различным, значит, типографиям и так далее, к тем, которые в советский период были объектами разрешительной системы, чтобы они там чего-то подметного не печатали к выборам, а то и ге там всех накажут, расстреляют. Ведь раньше и машинки печатные на учете были. Никогда Конечно, праздник... я участковый был, я ходил, проверял, чтобы каждому празднику... Типография там на заводе, допустим, на нефтеперерабатывающем была опечатана. Mm -hmm. Я приходил, смотрел, в печати есть, все нормально. Представляешь, вот такие вот дела. Ну, там какие, представляешь, какая типография. Mm -hmm. Вот, и э, они не понимают, что ли, наверное, что сейчас можно напечатать не только в типографии. Сейчас народный принтер. Сейчас вот, и я обращаюсь ко всем нашим слушателям давайте опять включаем народный принтер то есть вы все на своей работе можете печатать листовки какие-то вещи которые воззвания из интернета связанные с бойкотом и распространять потому что масса людей которые не ну, не смотрят интернет не, не программы реальные нормальные а смотрят Соловьева и вот интересно тут обсуждать, что будет делать с Навальный. Ну, Навальный, конечно, пойдет в суд, а потом, я думаю, что в Страсбург. И, ну, если, в этом... и если решение европейского суда будет такое, что его незаконно сняли, а оно такое будет, то Путин будет нелегитимен. Даже ну, для всего Запада. Все вот эту юридическую, квалификатворную работу, ну, можно делать. Но самое главное, Навальный тоже должен, как и все, прийти к одному пониманию. Что только революция, только понятно. вынос Путина. И... Но ситуация какая? Если Европейский суд а по правам это может не затянется, это, поверь мне. Если Европейский суд вынесет такое решение, Нет, но это надо то делать. Путин будет нелегитимен. Так он и так нелегитимен. Это понятно он... для нас. Он преступник. В интернете все что есть. Это, это все, все ерунда. Для Трампа он легитимен. Для Трампа, для Макрона он легитимен. Если бы он был нелегитимен, они с ним бы не встречались. А если будет такое решение, то он даже официально будет нелегитимен. Понимаешь? И все. И уже, и уже тогда совсем другой будет расклад. Абсолютно. Я, я в общем-то, считаю, что обязательно эти шаги тоже нужно да, делать. Для то, того, да, чтобы было Конечно. и да. путем и всех... К что... революции, конечно. Главное это революция, всех подтягивать сюда. И вот еще я удивился, я не знал вчера, оказывается, тот докладчик, который рассказал в, в ЦИКе, да, в Центральной избирательной комиссии о том, что... Навальному не надо регистрировать, это противоречит закону. Это Ибзеев, профессор, который преподавал в Саратском юридическом институте. Да. И так я, в общем-то, и родственников его знаю. Одни родственники его даже. У него вот удивительное дело, Ты да? Испортил историю болезни. Да, да. не, нет, ну он, он давно испортил, когда был еще конституционным судьей, и вначале его он принципиальный, потом с путинскими снюхался. Потом стал главой Карачаева-Черкесии. И вот удивительно, я знал несколько его родственников. Один родственник приличнейший человек со мной, со, мной, со мной учился, умница и, я говорю, приличный человек. А другие родственники, это те, которые на меня сбитыми напали. И почему они ответственности никакие, никакой не понесли, потому что за них впряглись. И потом их удалось только посадить после того, как они ограбили продуктовый, этот, сетевой магазин, то есть грабеж совершили там, пооруженный. Поэтому удивительная вещь, конечно. И вот судья, которая на, помнишь, 2 миллиона долларов на свадьбу дочки выкинула, пишут, что она Оказывается, получила второе гражданство в Тихаре. судья не может быть гражданином другой страны, у нее есть документы, даже публикуется. Не знаю, насколько это правдиво, но что у нее фамилия, на фамилию это по мужу, с которым разведена да, Зилипимиани получено гражданство Грузии. То есть, скорее Беженную всего, Грузии выдаст и я... не знаю, нормально там, у нее денег навалом, судя по всему, вот штраф за нелегальную добычу янтаря в РФ увеличен в сто раз, то есть это, помнишь, я а говорил, за незаконное воровство ничего, нет, конечно, да. я, я говорил, наверное, Пару лет назад неоднократно к этому возвращался, что у Путина последнее, что они не освоили, это бизнес, связанный с янтарем. И они очень активно, поскольку это много черт, и это копейки. Это огромные деньги. Стас, это огромные янтарь, деньги. он продается только там, где вот это как сувениры, Больше нигде в мире. Стас, Стас, янтарь применяет и в химической промышленности, и везде, и в качестве сувениров он продаются. Его именно только там продают, вот, где добывают. Больше его не куда. Нет, зачем? Очень много. Не, не, не. Я тебе серьезно говорю. Это как в свое время бизнес хлопка в Узбекистане. Когда приехали долги Советского Союза из Узбекистана забирать, то хлопка, его столько пообещали себе, из-за долги железный, примерно раз в 50. То есть сколько они добывают... Всего хлопка, они в 50 раз больше его всем предложили. Вот такой же бед с янтарем Нет, только официально 450 тонн добыто в этом а году. Он, стоит, он, копейки, он, что это он как копейки, он стоит реально в день. Это же не, не драг даже. Нет, ну вот э, пишут, например, объем конфискованных янтаря варьируется в пределах от 26 до 47 тонн. Стоимость конфискованного сырья оценивается и 3,8 миллиарда рублей. Вот, По запрошлом году конфисковано было на 30 миллиардов рублей. Понимаешь, поэтому это, это тоже бизнес, это деньги. Может быть, это не такой, как нефть и газ, но, тем не менее, они же подбирают все, все. Ну на, да, чем с другой можно. стороны, да, нет? И вот вопрос у меня единственный. Нелегальная добыча янтаря что это значит, нелегальная добыча янтаря? Вот, это статья, в которой они... Причем за это они хотят 500 тысяч рублей за нелегальную добычу. Человек ходит по берегу собирать янтарь. Он легально или нелегально добывает. То есть нужно, как в 90 х под крышей да. под путинской. Если отстегиваешь крышу путинской, то ты легальный. А если нет, значит нелегально. Ну да. Глава Центробанка призвала не хранить банкноты в 200 и, э, рублей и 2000 рублей, как сувениры. То есть они с этими банкнотами просто там, то ли их не берет никто, а почему-то они то какие-то клипы, то отдельно они по этому поводу что-то там вот, выдают, какие-то вещи. То есть для них это прям да, очень, очень важный момент с этими банкнотами. Надо разобраться, что у них там с ними происходит. Не то. Минфин разработал закон-проект для регулирования криптовалют. И это в тех условиях, когда Лукашенко, да, когда Лукашенко разрешил все. Это союзное государство. В Белоруссии можно все делать с криптовалютами. В России нельзя уже ничего. Представляешь? очень интересно. И Морган Стэнли э, наехали на биткоин, сказали, что цена его может обвалиться, и что его цена биткоина это ноль, потому что он ничем не обеспечен и так далее. но ну, это просто обоссаться. А не хотят они сказать про доллар? Да. да, доллар, доллар чем обеспечен. Да. Это то хотя бы обеспечен тем, что ограничен в эмиссии. Больше чем 21 миллион никогда не будет биткоинов. А доллары каждый год печатают. За вот время, пока я помню, доллар, он где-то упал раз в 20, то есть их напечатали, значит, в 20 раз больше, то есть как минимум инфляция. А может быть, в 100 раз напечатали больше, но в 20 раз он обесценился. Консультанты JP Morgan Bank в году 70 каком-то, я помню, когда доллар перестал обеспечиваться золотом. В 1971 году. Ну да, ну, да. это было чуть попозже, году в 1977-1978 заявляли, что доллар обеспечивается сделками, поскольку наличные доллары э, имеют хождение в серой и абсолютно черной криминальной среде, а это огромные деньги, то доллар просто не может упасть наличный, потому что он всегда востребован, потому что за него покупают оружие, наркотики, продают и так далее. Даже помню, что Сергея Михалков про, про доллар да? это стихотворение вот есть на этот счет вот, и вот обеспечивается он Сделками, в том числе и криминальными. Да. А чем хуже-то биткоин? Вот это эти же специалисты только через 40 лет. Да. Биткоин также обеспечивается сделками. И также обеспечивается теми сделками, которые являются, ну, такими, как это сказать, тайными. Но в отличие от биткоина, у доллара есть еще два крупнейших недостатка. Вот этих долларов могут напечатать завтра в тысячу раз больше одного. А самое главное, могут выпустить доллар 2 И что с этими долларами делать? Только утереться. Когда США в 1971 году отказались от обеспечения золотом, все утерлись же. Это, по сути, было банкротство, и ничего не произошло, мир не рухнул. Все опять утерлись и начали дальше использовать доллар. То же самое произойдет, если вместо этого доллара они напечатают доллар 2 И эти доллары вообще потеряются. У биткоина есть одно гениальное преимущество: биткоин нельзя положить в карман и с ним свалить, как можно сделать любому банкиру, да, то есть собрать все активы банка и просто и уехать, говорит, я хворый, блин, и свалить. Вот в частности коллектив Волгоградского банка Северный кредит заявил об исчезновении руководства, то есть в пятницу исчезли деньги, а в воскресенье исчезло руководство. Так что все нормально. И это почему? Потому что это не блокчейн и это не биткоины. Да, были демоны, но они самоликвидировали. Путин, если бы в Афганистане не было США, было бы еще хуже. Вот он сказал, вот уже практически по, по всей протяженности границы между Афганистаном, Афганистаном, Таджикистаном, Узбекистаном, там уже практически целиком талибан, вов. А для тебя это новость, а ты зря не слушал подготовку, в 2015 году, когда мы об этом говорили, мы говорили, что движение э, талибов и ИГИЛ... Будет в направлении Таджикистана, в направлении Узбекистана, в направлении Киргизии, в направлении Китая, туда, грубо говоря, завертом такой, да, вот куйгурам и так далее. И вот в направлении Туркмении. Мы же это все абсолютно четко предсказали, даже предсказали, как это будет развиваться. А для него это новость, он говорит, товарищ, пока мы тут деньги крали, пока мы оттуда возили героин, там-то, оказывается, талибы не те, с которыми мы героин делили, да? там-то, оказывается, есть и другие. Вот такие дела. Опа. Это дух. Британский корабль три дня наблюдал за российским фрегатом. Представляешь? То есть, адмирал Горшков, фрегат проекта 22350, про который такие вещи рассказывают, что он там вообще весь невозможный такой, прям суперский. Но про проход сейчас, я так понимаю, какие-то ходовые испытания, он еще даже в состав флота не введен. Вот он там плавал-плавал. И выслали бы британский корабль, чтобы, наверное, а то вдруг кто-то утонет. Спасать, да. Спасать кого-то надо. Вот. И я к тому, что водоизмещение этого адмирала Горшкова, полное водоизмещение, да, 5400 тонн, а стандартное 4500 тонн. Я к чему это хочу сказать? К тому, что яхта Бурханович почти в четыре раза больше этого корабля. Да, у Усманова яхта в четыре раза больше, вот ту, которую мы с тобой видели. Конечно. Вот та яхта, которую мы с тобой видели, чтобы ты соотносил, как она называется это имени его мамы-то. Вот этот корабль почти в четыре, ну в три с половиной раза, а то мне сейчас за язык схватит, в три с половиной раза меньше, представляешь? Но, говорят, он маленький, да удаленький, на нем калибры, которые могут лететь. Вопрос такой, почему? И сегодня этот вопрос задал в частности, сейчас я тебе... А, кстати, так, так, так, задал Константин Сивков, и не только он, это капитан первого ранга, доктор военных наук, и он... Заговорил сегодня о неспособности флота защищать страну. Ну, я говорил об этом всегда, но я не специалист, и надо мной прикалывались. Говорят, ну ты какое отношение к флоту имеешь? Но, я, может, к флоту никакого отношения не имею, но я умею считать. У меня есть глаза, есть мозги. Это ну, вот да. человек, который, да, имеет отношение, и не только он, но ряд еще специалистов заявили о том, что российского флота практически нет, то есть то, что есть, это либо старые корабли, либо вот э, такие, такого порядка корабли, которые несут на себе калибр, но калибров-то нет, поэтому по Сирии стреляли нечасто, с большими промежутками только для того, чтобы это снимать нет. видео, да, ну и так далее, и так далее, что нет э, авианосца единственного, да, что на этом авианосце все пошло не так, потому что не было летчиков, которые э, были бы хорошо тренированы, хотя палуба создана в Крыму, да, еще в, в украинские времена там занимались, и сейчас вроде должны заниматься, но вот по какой-то причине никто ничем не занимается и так далее. И в общем флота нет. А поэтому нехер выпендриваться вот так. Да, и вот тут пишет Дмитрий Гречко. Корабли не плавают, а ходят. И оскорбляют. Я его забаню. Я хочу не сказать, зашел. что ходят это нормальные корабли. А вот наши как раз... Плавают как газ, говно газ, газ, газ, газ, газ. Газ, Водоизмещением там 500 ночных гачков, именно плавают. Не надо бабить. Зачем? Да, что нормально. Корабль. Ну ладно, вот. я только хотел попробовать, я еще не понял, ну, думал, вот, начать с него, вот. не буду, ладно. Вот, и Путин решил как? Что ну нет флота. Как помнишь, Черчилль говорил, что э, английские лорды по мощи своей сравнимы с дредноутами, что лорд в полном облачении стоит столько же... Но, блядь, по венду, да, да, да по да, да, да, не помочь. Да, да. Нет, ну, в общем-то, так вот и Путин присвоил Захаровой новый дипломатический ранг. Он тоже, видишь, вот как-то решил, что лучше таких лордов. Ведь будет стоить так чугунный мозг, да, как да, ты да, да, да, да. И предупредил Путин об усилении санкций против России. А чего предупредил, мы все знаем что собираются душить его товарищей, отнимать у них бизнес, и отнимать деньги за рубежом. И Песков пояснил э, предложение Путина про, про, по продлению амнистии капитала. И пояснил так, что вообще не скрываясь, представляешь, продлить амнистию капитала и освободить бизнес от налогов при переводе компаний из-за рубежа в Россию направлена на защиту активов от, от возможных посягателей западных стран. То есть дружки Путина хотят получить преференции при выводе активов из-за рубежа в Россию, представляете? А если, не дай бог, их там за рубежом арестуют. Да, чтобы здесь возместить. Возместите нам, да, ну да. да. пострадали за общее дело, за общее воровство. А за счет народ, чего это да, будет? Да. Знаешь, возмещение. Орешкин уже это сказал, это? да, что народ обложить новыми налогами. А, Он да. на съезде «Единой России» выступил. И, в общем-то, тут либо еще один налог э, на добавленную стоимость... Тот, который сейчас на вмененный доход, только и будет два. они поступят проще, но зачем вводить налоги? Они напечатают эту сумму, раздадут, а инфляция просто на нас ляжет. Нет, они собираются ввести налог. Ну, налог это для других целей, они там рассчитывают по бюджету. А здесь они просто напечатают, раздадут, и мы эту инфляцию будем хряпать и расхлепывать. Нет, понятно, но вот здесь они решили, видишь, с бизнеса переложить нагрузку на население. На потребителям а будем да, без шумы ты... без пыли напечатают там скрытыми этими. Здесь он прям конкретно указывает шаги. Он не предполагает, он конкретно указывает шаги, что это будут налоги новые после выборов. То есть они даже не стесняются, он говорит, налоги после выборов. кому аплодируют, ну километрички. отвлечение внимания, опять же, налоги на ну, чуть-чуть повысят. А сколько они напечатают денег, они об этом не говорят. Они в сто раз больше напечатают. Они же никогда не страдали. Карманы, они, если они потеряли все это, они быстро ну, продают да. карманы эти свои. А как их только напечатать? И вот пишут, что подорожает в следующем году. Ну, общественный транспорт подорожает. Автомобили подорожают, топливо подорожают, потому что еще один акциз вводят, значит и табачные изделия подорожают, налог на имущество будет уже там с кадастра получаться, ну то есть это он там в сто раз увеличится, представляешь. ЖКХ подорожает и так далее, я сразу вспоминаю тут частушку советского периода, опять какие-то стихи, частушки детские, как, ну из детства, своего, что там была частушка, а в восемнадцатом году была голодовка, девки жрали лебеду и пердели лопну, вот это вот, про восемнадцатый год России, который грядет, оказывается, я думал, что это про пло... прошлое, про... про... про... это оказывается о будущем. Вот пишут, насколько вырастет зарплата, обещают на 23 но эксперты как-то эти 23 пересчитали и говорят, что 41. 23, но, но 41. Представляешь, какая прелесть? И вот члены Общественной палаты, член Общественной палаты призвала, назвала провокацией готовящийся сша кремлевский доклад то есть сша готовится доклад где расскажут кто сколько упер, какое отношение к вове эти люди имеют сколько вову а где же блин, провокация вот в этом словосочетании члены общественного Но... палата, палаты ключевое слово члены и конечно все кто причастен в каких-то делишков за рубежом, да? они все открыли свое хайло. Железняк заявил о безответственной внешней политике США. Ну, естественно, у него дети по-русски даже не говорят, живут все за бугром. Конечно, безответственно поступают относительно Железняка. Да, Детей как... да. Чайка обвинил депутат Европарламента в попытке повлиять на органы правосудия. Видишь, что же? На Кипре. На, а, на, на, на, на, на Кипре. То есть, там э, наехали из-за браудера э, европарламентарий на Кипр и все. А Кипр делит бабки с Путиным. Да? Причем об этом Зюган в свое время говорил, что у нее там человек, который, причем он, э, дума, заканчивал работу как-то лета, наверное, 12-го, что ли, года. И он говорит, вот там Путин со своими, с Кудриным. Отправили 27 миллиардов, там отмыли через Кипр, туда-сюда, и вот это было прям четко сказано, а вечером уже это не показывают. И у Зюганова опять что-то все в порядке, так стало да. то есть он так... Чтобы лишнего не да. говорил, да. когда на Кипре вот дефолт случился, пострадали многие, но не путинские. Может быть даже они приобрели, а они, может быть, и э, гарантировали безопасность Кипру, чтобы вот, ну это же смелый шаг по всему миру всех кинуть, но их подкрывал Путин как раз в то время. И я знаю, что никто из Путинских не пострадал тогда финансово. Сайт Федерации одобрил пожизненное заключение за вербовку террористов. То, то, то есть, есть вот э, теперь за вербовку тех, кого Путин считает террористами и его режим, можно получить пожизненку. То есть мы с тобой вот сейчас сидим, можем по жизненку совершенно смело, а вообще а. без всякого. А поэтому я... мне говорят, задний у меня нет, понимаете. Я поэтому хотел сказать, что нам оглядываться уже на запор, да. мы будем идти только вперед. Да. До поэтому ответы. больше, чем пожизненно, мне все равно не дадут, понимаете. Поэтому вот когда мне говорят, вот он там, что-то там договорится, с кем я договорюсь. Нам боятся уже ничего, да, Лефортовский суд арестовал уроженца э, Киргизии по обвинению в разработке оружия массового поражения. Представляешь, то есть теперь они вот еще, еще им же надо запугивать народ, что кто-то химическое оружие может применить. Или там бактериологическое оружие, вот Киргиз какой-то, ну-ка его сюда, все засекретить, чтобы никаких там никого не было. Тихаря со своим адвокатом его судить за разработку оружия массового поражения. Представляешь, вот они этого, нашли там в Киргизии, где-то опенгеймера. Вообще охренели. Вот тут мне пишут в чате, Станислав, скажите про Грудинева. А что про него сказать? Ну я могу только одно сказать. Про него я даже говорить не буду, я скажу в целом, что все выборы это спектакль. Чужие на выборах не ходят. Те, кто допущены к выборам, они все роли свои получили заранее. Они расписаны и будут действовать а, согласно либретто. Поэтому ждем только, когда народ вот, еще раз поймет в жесткой извращенной форме. Может быть, он протрезвеет, и тогда уже поймут все, что путь только один – революция. От выборов я не ждал ничего и не жду. И Я очень рад, что Навальный оправдал мои э, ожидания, что его не зарегистрировали. Это значит, что он как раз э, либретто не участвует и в этом спектакле в путинском. Это очень хорошая для меня новость. И вот Новый Газет написал, что Дед Мороз назначил Кадырова помощником по добрым телам. Я э, написал твит и почему-то многие не поняли, о чем речь. Для меня совершенно очевидно. Я написал Кадыров Кадырова назначил не Дед Мороз, а Кощей Бессмертный, не помощником по добрым делам, а исполнителем черных дел. А клоун, который приехал к Кадырову в гости, вообще не Дед Мороз, а самозванец Мудил Грешный. Вот. Для меня было совершенно очевидно, что Кощей Бессмертный это Путин, а люди не поняли, как, как можно не понять, что Путин Кощей бессменный, бессмертный. Это же совершенно очевидно, что в царстве Кощей заебся ващея. Вот. И самое смешное, ну не знаю, насколько это правда, у меня нет аккаунта в Инстаграме, но вот люди все написали, что Даудов вот этот, который отказался, от, после того как Кадырова удалили, он отказался в Инстаграме что-то продержался сутки или двое. И теперь вернулся в Инстаграм, но ограничил доступ к своей страничке. Но люди зашли, там фотки с Кадыровым он вешает, и такой, и такой. То есть, недолго он смог продержаться. Да? Вот в Грузии спецслужбы ликвидировали россиянина. Это было еще 22 ноября. Интересно, как это соотносится со словами Кадырова о том, что там какие-то шайтаны в Грузии и так далее. Очень все это странно. Появилось а, фото а, огнеметной системы Буратина, которая обстреливает жилые а, кварталы сирийского города Латамина. То есть, Путин вывез, вывел свои войска, откуда там Буратинка, который сжигает все напрочь. Представляешь, огнеметы. Это преступление против мира и человечности. И это совершенно очевидно. Если вы откроете Конвенции все о войне и все дополнения к ней вы увидите, что ни в коем случае нельзя применять огнеметные средства там, где находится мир или может находиться мирное население. Конечно, они сжигают все. Да, и поэтому вот, считается. Особо страшным оружием особо Оружием массового поражения Фактически Вот огнем... да, Огнеметные средства Нельзя применять А Видишь здесь они Бомбят э, Бомбами э, Которые создают объемные взрывы Термобарические бомбы И термобарическими средствами Поливают жилые кварталы Сирийского города Латамин Это не я придумал это, это подтверждает еще раз то Что у них уже давно на 100 пожизненных, им терять да, нечего, да. они уже... Ну так давно... же, как и нам, да, мы... поэтому и они идут до конца, да. в своих преступлениях, им уже тоже отступать не собираются. И вот тут просят меня больше читать чат, я вот еще нашел сообщение в чате. Станислав, объясните, пожалуйста, смысл в бойкоте, если считают бюллетени, а не количество пришедших. Я вам еще раз сказал свое мнение, бойкот это только... Я поддержу только потому, что ну, Навального поддерживают. Может быть, Вячеслав больше считает, может быть, пользу принести бойкот. Я же считаю, что смысл выбора... Ну, вот подумайте сами, неужели вы считаете, что вот человек, который, еще раз повторюсь, я уже говорил, который взрывал дома, чтобы прийти к власти, который развязал несколько войн, чтобы оставаться у этой власти, который убил столько своих оппонентов который украл все, что можно, который в страну загнал под плинтус. Вот неужели вы думаете, что это, у этого человека можно отобрать власть в результате опускания бумажки в ящик с прорезью? Вы действительно неужели думаете, что он это допустит? Но это же идиотизм полный, поэтому я свое мнение еще раз говорю, и вот больше можно меня не спрашивать, как я отношусь к кандидатам, в эти выборы Все эти выборы, я считаю, это фейковые выборы президента Путина на должность президента Путина. Это спектакль и ничего более. И поэтому, что бы мы ни делали, эти выборы ничего не дадут. Они могут только объединить нас, может быть, только вот с точки конечно, зрения... Вот конечно, конечно. Об этом я и хотел сказать. Бойкот это очень важная вещь. Во-первых, это совместное действие. Это действие в интернете, это действие на улице, это объединяющее действие. Кроме всего прочего, когда огромная масса людей согласна с бойкотом, да, то и, и как бы участвуют в этом. Самое главное, в этом участвует. Это, это основное, так сказать, главное здесь слово. Так вот, они внимательно следят за выборами, что происходит. И они видят, что на избирательный участок голосовать пришли три человека. А в протоколе оказалось, что пришли туда не три человека, а триста три человека. Что будет с этими людьми? Они будут сильно возмущены. Они будут чувствовать себя обманутыми. Но это не просто люди, которые обмануты в результате выборов. А они обмануты в результате, ну как бы... Вот того действия, которое они совершают против выборов, против Путина, против выбора без выборов. И, соответственно, это дальнейшего повлиять на развитие революции. Безусловно. То есть эти все люди автоматически становятся революционерами. Почему Песков и говорит, что надо еще там про бойкот посмотреть, насколько это законно. Они уже обосрались, они уже все посмотрели. Они уже понимают, что, и, как я и говорил, помнишь, я говорил, что неважно, зарегистрировать Навального или нет, э, в любом случае 18 числа Путина будем делать Карачун. Да, и вот еще вот тут меня Ралдугев Сергей Павлович спрашивает, «Станислав, а ты завалил бы Вову ценой собственной жизни?» ну, Вот смотрите, цена моей жизни сейчас невелика, ее обесценил Вова Путин. На меня покушение было даже здесь во Франции, меня чудом спасли, французская медицина спасла меня, потому что в течение там получаса я оказался на операционном столе, просто как от меня отравили. А я хочу что сказать, что вот ценой собственной жизни за жизнь Вовы, этим я свою жизнь подниму в сотни раз. И, конечно, на такой э, обмен выгодный я бы, конечно, пошел. Конечно же, я готов свою жизнь ценить так дорого и продать за жизнь Вовы Путина. Хороший ответ, вообще. Так, вот в Сирии боевики 10 раз нарушали перемирие. Интерес, какие боевики? Там же всех победили. Путин же сказал, всех победили, мы уходим, а тут 10 раз перемирие берут фактически уже Дамаск приступом, да. Интересно. А вот Лавров решил в.. Пророком стать, что ли, я не знаю. Что, то есть он, он решил помирить суннитов и шиитов. И заявил о том, что должна проводиться, значит, сейчас я... Мы давно говорили, что пора провести очередную аманскую конференцию принять декларацию, которая провозгласит единство всех мусульман. То есть примирение шиитов и суннитов в рамках общей исламской солидарности. То есть Лавров пан-исламизм стал пропагандировать, да? молодец такой. При этом какое он-то отношение имеет? Вот они бы не лезли, не бомбили бы суннитов. Может быть, и там и, ну, как бы договоренности быстрее бы достигнуты были. А вот благодаря тому, что Путин влазит туда, на Ближний Восток, и меняет там, в общем-то, конфигурацию договоренности и не могут быть достигнуты, потому что ну, те люди, которым он помогает, они не собираются ни с кем договариваться. Но дело в том, что мы неправильно оцениваем целеполагание Путина. То есть он там не собирается ничего хорошего делать. У него да. другие задачи, ему нужно э, отвлечь ватников. Э, и это плоды внутренней политики. Просто они транспорируется на внешнее. Трамп очень хорошо сказал, молодец. Вот я, когда мне говорили, вот Трамп барыга, и вы его хвалите, а чем вы его хвалите, это, это минус. Я, я тогда сказал, что часто это плюс. Поскольку политик для того, чтобы разобраться с одним человеком, развязывает войну, барыга решает это совершенно другими путями. То есть, Трамп применяет не очень стандартный, но для политиков. Но очень разумные и рациональные шаги. Вот он заявил о несогласных с политикой США. Что он заявил? Они берут сотни миллионов долларов, даже миллиарды, а потом голосуют против нас. Так вот, мы следим за тем, как они голосуют. Пусть голосуют против, сэкономим деньги, нам все равно. То есть вполне логично. Я думаю, что те, кто голосует против, они, в общем-то, уже все поняли. Они так прикинули, насколько денег они попадают, и какие последствия в их странах будут. Ну, решили, наверное, что посмотрим при будущем голосовании, как это отзовется. И Трамп заявил, что США становятся. Соединенные США, Штаты Америки становятся великими быстрее, чем ожидалось это молодец, тоже подход, вот здесь уже политический, это не подход барыги, потому что подход барыги это чего и сколько, докажи, да, а здесь как, он говорит, да нет, мы быстрее становимся великими Потом деньги любят тишину, барыги Они не говорят о своих заслугах и барышах Вот он говорит, все, мы становимся великими быстрее, Ну, молодец Разведупра... Вашингтон-Пост заявил, что разведуправление генштаба РФ провело операцию по дезинформации на Украине в 2014 году. Не верю. Вот меня спрашивают, что вы об этом скажете. Вот там они какие-то аккаунты зарегистрировали. И там аж 200 человек, тысяч человек это читал. И что такое 200 тысяч человек? Это нет ни хрена вообще для русскоязычного интернета. И какой генштаб? разведуправление генштаба, грушники, представляешь, на это же обоссаться. А, как, как, какая дезинформация? как он могут они дезинформацию запустить? Вы посмотрите, путинские тролли из Ольгинки там из этой они еще могут что-то, и да. то это тупо, совершенно тупо. А это какие-то разведчики, там. Порошенко случайно заявил о подлости украинского режима. И так ржали все, все так тащились он на Рождество католическое выступал в Министерстве там иностранных дел и заявил, дорогие друзья, никто не знает подлость украинского режима лучше, чем украинцы. Он имел в виду, наверное, путинского режима. И вот ватные козлы, бараны ржали прям все как кони и я вот для себя написал идиоты, предположим Порошенко не оговорился. Тогда украинцам повезло, если о подлости их режима они это знают идеально, лучше да? других, о подлости путинского режима одинаково знает весь мир. В этом ужас это нашего Да, а, а совершенно это ужас нашего режима. Да и наши ватники тоже знают. Они ну, -то тоже Нет, же тоже говорят. Не зачем, они говорят, от все плохо Путин просто молодец. Путин, Но да. о подлости этого режима они знают, просто они не Путина выделяют. Ну, чтобы не было так. Мучительно больно, да. Понимаешь, то есть весь мир знает о подлости режима Путина. Поэтому, что тут ржать-то? Заместитель постоянного представителя Калмыкии направил руководство ТНТ-письмо, в котором потребовал там... Эпизоды, какие-то сериалы, улицы, где буддийскую статуэтку. Там какие-то люди рассматривают и что-то про нее говорят, и оскверняют, понимаешь, такими словами своими. То есть, то Ингуши э, наехали на там, канал, тоже на какой-нибудь, то тоже как бы не на ТНТ. Вот теперь, значит, вот. И Мне понравился Сталин Гулаг написал по этому поводу очень хорошо. Над ингушами шутить нельзя, над чеченцами шутить нельзя, над калыками шутить нельзя, а над русскими шутить можно, потому что у русских нет власти, нет страны, нет влиятельных людей, готовы за них заступиться. У русских есть только высокие налоги, нищета и безысходность. Ну, это, кстати, можно отнести высокие налоги, нищету и безысходность ко всем остальным, э -э -э, так сказать. Но действительно, за русских как за нацию заступиться некому вообще. То есть Путин. Русскими прикрывается как щитом. И вот этот вот патриотизм, вот этот ленточный, блядь, патриотизм, он обращен против нас самих. То есть русские получают главные удары, не получая при этом ничего. Путин, то есть это вершки и корешки. Русские получают пиздюлей, Путин получает бабки. И нас же еще дует, блядь. Представляешь? Тюмениц выпал с 10 этажа, отсудил у застройщиков более полумиллиона рублей. Он на, на это вышел покурить на 10 этаже, оперся ну, на кирпичи знаете, и улетел вместе с ним туда с 10 этажа. И, в общем-то, вот э, отсудил 500 тысяч. Главное, да, нет, ну, представляешь, 500 тысяч рублей отсудил за то, что полетел здесь полет такой во сне на его, А 500 тысяч это, – это сколько на доллары? Это, это 10, меньше 9 тысяч долларов. Представляешь, как, как дешево. За какую-нибудь фипси-колу разлитое что скользярство на миллионы. Да, представляешь? Вот, пишут, рен, реновация стала главным э, словом уходящего года. И еще реновация, биткоин, хайп, батл, токсичный, допинг, криптовалюта, фейк и виз О какие. Главным словом уходящего года стало слово революция. Все остальное да. это херня. Революция. Посмотрите, сколько ссылок. Революция это главное слово уходящего года. Не реновация. И не биткоин, число пострадавших при фейерверке на, при взрыве фейерверков на Кубе возросло до 39 человек. Представляешь, то есть вот такие вот дела. Ну, давай тогда посмотрим, ответим пока на эти как ее? Господи, начат да и до донаты. Так. Путин подумал о введении утилизационного сбора для крупной бытовой техники. А мы об этом говорили. Телевизоры, крупная бытовая техника. Если вы помните, мы говорит, что это будет следующим шагом. Это совершенно очевидно, потому что ну, откуда-то же надо им бабки брать. Они сейчас будут что хочешь утилизировать якобы. На самом деле это просто... Ограбление очередное, хотят еще. Да, еще. Так, а куда делся Мальцев? Я куда делся? Я здесь. Вот, вот он я. Э -э. ИГИЛ сбил самолет ВВС России. Эй, клоун, пишет, где революция? Сам ты клоун. Революция идет в полном разгаре, ты сам видишь. И сейчас уже к этой революции подключился Навальный, подключилась вся его команда. А дальше подключатся и все остальные. Нет другого выхода. Это ты, клоу. Такие вот дела. Тролятина пишет, набежала. Да, они что-то к концу. Как-то, наверное, они откуда-то приходят. То есть там заканчивают, куда-то идут. Мальцев, скажите людям, сколько воруют олигархи в месяц, какой они доход, это сразу всех разозлит. Ну а что, они сами могут погуглить, там по пять миллионов в день зарабатывают эти олигархи официально. Представляете, сколько еще воруют? Так это зарабатывают, а зар... они это заработком не считают. Это как Путин свою зарплату не считает, не знает, сколько получает. Основные заработки их, это те, о которых мы не знаем, о которых вот нам объявили ну, да. 3 февраля, по-моему, да? Да. Такие вот дела. Давай почитаем битку про эти, про... Донаты. Донаты, да. Лариса пишет. По усмотрению. Спасибо. Дальше. Видишь, Навальный сольет, как слил болотную. никто уже слить ничего не может, никакой Навальный, потому что это общее это дело, да, практика. это общее дело, как, как по латыни, да, рез паблика, да, вещь народная, это так революция, вещь народная, ничего не сделаешь. Николай, а может если Стакашвили станет премьером, мы у него денег попросим на революцию? Я... Из, извини, Вячеслав, сайт Ривкоинов не работает. Ну, сейчас будем разбираться. Да. Значит, вот Николай, а может, если Саакашвили станет премьером, мы у него денег попросим на революцию? Я знаю, что вы хотите, чтобы мы сами осуществили революцию, но я думаю, что на войне все средства хороши. Я думаю, что нам делать революцию самим, за свои деньги, за свои риски, и продолжать ее надо делать. Многие люди положили на это всю свою жизнь. Так что давайте, подключайтесь. Почему елка красная? Потому что революция идет. Какая же елка должна быть? Именно красная. Все, Как говорится, никто не даст нам избавления, ни бог, бог ни не царь, царь, ни герой. герой. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой. Я вам больше скажу насчет красной елки. И это, и это правда, она настоящая, это натуральная елка. Это не как-то не химическая, никакая, видите, вот зеленые там внутри штуковины, Покрытие. это просто какой-то пеной поливают, это настоящая зеленая елка. Но пишут от стыда покраснела, да? Ну да, за, за то, что до сих пор никак мы не вытянем этого акурка. Валентина Воронеж. При Брежневе пошла в школу. Когда он умер, моей дочери было два года. И я закончила институт и работала. Мои 30-40 лет прошли в перестройке. Мне 61 год. Не хочу сдохнуть при этом режиме. Но вот мне на три года всего меньше. Я примерно вот все то же самое видел и прошел через через что прошла Валентина, вот эта Воронеж. И я тоже не хочу сдохнуть при этом режиме. Поэтому я полностью с ней солидарен. Игорь Воронин. Добрый вечер. Про Грудинина. Ваше мнение. Засланный казачок? Я думаю, да. Наревкоин. Да. да. Спасибо. Спасибо. Я про Грудинина говорил уже. Сергей Краснодар. Путин до выборов не доживет. Свои не дадут. Победа только за народа власти, на рифкоины. Меня тут спрашивают, почему, там вот если ты положил всю жизнь, почему ты не приехал 5-11? Ну, во-первых, 5-11 меня ждали, и, и тогда я просто сейчас сидел в тюрьме совершенно спокойно. Да? А нет, да, я до да скажу, ты и, и меня, меня сбиваешь таким образом. Мне очень часто тут... Писали слова Д'Антона такие, да, что нельзя унести Родину на подошву своих сапог. Да. И я сразу вспоминаю, у меня случай недавно такой был, я как-то думал на эту тему, и что нельзя унести Родину на подошву своих сапог. Шел как-то, я прогуливался, и вдруг я налетел на памятник Деголю. И на этом памятнике была его знаменитая речь 40 -го года, когда он во к нации, где он сказал, мы проиграли а, битву, но не проиграли войну и так далее. И я сразу вспомнил по этому поводу, там это не было написано, но я вспомнил слова Черчилля и подумал, что когда очередной раз мне приведут слова Гантона по поводу родины э, на э, подошвах э, своих сапог. Да, я скажу словами Черчилля, который он сказал про Деголя, что на, на самом деле Деголь увозил с собой честь Франции. Вот это, понимаете, вот тот вариант, он был единственно возможным. То есть для того, чтобы спасти честь Франции, нужно было уехать и оттуда уже атаковать. Вот мы уехали и сейчас перегруппировались и атакуем по новой революция продолжается сторонников полно за рубежом очень много в россии ничего не изменилось только идет по нарастающей со вчерашнего дня нашими сторонниками стали еще и все навальновские обратите внимание то есть автоматически то о чем мы говорили да когда то определенная категория граждан так их назовем поддерживающих либеральную часть кричали да мы за мирный протест, там мы там туда-сюда, сейчас их вывернули, сейчас у них произошли обыски, на них возбуждают дела, они говорят, да мы вообще не при делах, и они автоматически стали с нами. Навальновские тоже, да мы на выборах э, поиграем, ради бога, поиграйте, мы даем вам шанс, поиграли, наиграли, все, мы теперь все вместе». Мы все за бойкот? Да, мы все за бойкот. Мы все за то, чтобы не было Путина? Да, все за то, чтобы не был Путин. Какие шаги дальше? Что после бойкота? Понятно, выносить Путина надо. И это понятно для любого Яшинского, Навальновского, Мальцевского. Для любого, понятно, выносить. А кто будет выносить? Вот мы и будем. Потом я добавить просто хочу еще. Вот человек, видимо, не понимает, что такое самопожертвование. Самопожертвование это не беспричинная смерть, какая-то от алкоголя летит. Самопожертвование это жертва своей жизни ради цели. А какая цель, если приехать 5.11 и отдать свою жизнь за пятак ломаный? Мы хотим отдать ее за Путина, жизнь хотя бы за революцию, за что-то. Поэтому вот самого главного человек не понимает, он не первый раз этот вопрос задает. Ведь было бы ради чего, была бы целью, конечно бы мы приехали и отдали бы и жизни свои. Но Цель это, это только повредило бы революции. Наоборот мы делаем все только для того, чтобы революция состоялась. И делаем то, что на пользу этой революции. И вот хорошо Андрей тут пишет, чем больше нас, тем меньше их. Вот. Очень хорошо. И это, вот эту фразу везде публикуйте: чем больше нас, тем меньше их. Вот это основной лозунг должен стать бойкота. Основной лозунг бойкота, чем больше нас, тем меньше их. Вот все это, это скандировать надо. Андрей, вы молодец. Я не знаю, где вы это взяли, сами придумали. Че? Это гений, тот, кто придумал. Это гениально совершенно. Чем больше нас, тем меньше их. Поэтому бойкот, безусловно, должен быть. И всех подтягивайте никаких сомнений. Если вы сомневаетесь, забудьте про сомнения, мы все объединяемся. Объединяет нас всех. Не Навальный. А Путин. А Путин, обратите внимание, не Мальцев, Путин нас объединяет, бойкот нас объединяет, вот что нас объединяет, потому что там кто-то Навального не любит, кто-то Мальцева не любит, вот его. По Все подключаемся к революции, чем больше нас, тем меньше их. Хороший действительно лозунг. Бен 61 Gmail.ru. Да здравствуйте, революция. Слава и Майдонаты не читают, и на электронный адрес ничего не поступает. Я писал тебе на почту, тишина. Меня не слышат. Или меня вы забанили, не пойму. Нет, Что не мне быть. делать? Ну вот видите, мы вас слышим. Никто вас не забанил. А с электронной почтой мы разберемся. Да, напишите сейчас, прямо вот после да, напишите, эфира. Да, собака gmail точка ком Кот Верный и Мариночка. Слава, Привет! Сегодня собственник арендуемого нами помещения наезжал по поводу наклеек штаба Навального. Типа поступила жалоба, и эта агитация нежелательна. Но у него в кабинете красуется фото хуйла. У Надо было ему высказать. Аноним, без комментариев. Просто нам решил помочь. Слава, 40 лет. Слава, Стас, привет. Привет тебе. Профводилы тоже люди и могут ошибаться. Надо смотреть по ситуации. К слову от без, о бесплатной медицине. Удалить ребенку аденоиды бесплатно через шесть месяцев. Срочно от 18 до 24 тысяч рублей. Ах! ну мы ах, говорим, что Представляешь, аденоиды через шесть месяцев, когда ребенок станет инвалидом. Да, да, представляешь, да. что такое аденоиды? Когда через шесть месяцев ребенку уже все, его, не, его потом уже не вылечишь ничем. Подонки! Это, да, это я говорю, вот, Шаинскому повезло умереть в американской больнице, а не в российской. Власовец, призываю, не ходите на выборы. Путина на должность Путина. Это обман. Им нужна явка и не более того. Неважно, за кого вы там галочку поставите. Все галочки будут за вора Путина. Козла. Очень хороший козла. Да. И вот еще Сергей Талдом, на революцию. Так, Галина из Зеленограда. Вячеслав, сидеть будем усе, если не свергнем этот режим. Да. На зачистку этого режима с наступающим Новым Годом зачислите на ревкоины. Хорошо. Спасибо. Спасибо, да, вот там Геннадий еще нам пишет, чем меньше их, тем больше нас. Да, нас да, да, да. Да. и то, и другое очень хорошо. И это понятно, что одно помогает другому, уменьшение их увеличивает нас, и, и увеличение нас уменьшает их, это очень хорошо. Давайте вот на этом, наверное, остановимся, будем развивать наше совместное движение и с Навальным, и с либералами и с националистами, и со всеми то есть сейчас все должны быть вместе вот сейчас штабы Навального являются фактически тем местом которое должно привлечь всех вокруг них нужно собрать основной основной кулак для бойкота а потом посмотрим, вы же видите что но реально реально противостоять нам они не, не смогут никак если и нас будет большинство то есть если мы сможем э, перекинуть сюда и в общем-то э, большую часть коммунистического электората ну по крайней мере активных коммунистов, которые тоже настоящих, видят, которые да, настоящих то все, то и, у, у них на, ни на, одного на, шанса на, все, не и, будет коммунистов настоящих да <клышлен> хотя я Видел, что у Дальцов он агитирует за Грудини, На это дело Странно, ни в коем да. случае нельзя. Но он может заблуждаться. Нельзя, ни в коем случае нужно агитировать только за. Так uh, же, как кого Путин назначил своими. Так же, если Зюганов позволил вместе с Путиным ему выдвинуться, ну, значит, ну, что можно. Очень делать? хороший лозунг. Мы не скот, выбором бойкот. Очень хорошо, гениально, молодцы, спасибо. Сейчас мы это все вот в Твиттере выложим. Спасибо огромное. До свидания. Yeah. Лайки, ставьте лайки обязательно, да? И делайте ссылки, обязательно делайте ссылки. Те, кто смотрит нас в, в других зеркалах, переходите на народовластие. Нам нужно как можно быстрее 100 тысяч набрать, чтобы нас не успели. Забанить. Видите, они нас банят, там некоторые наши программы. Спасибо. Спасибо. До, свидания, до свидания. да. До свидания. Да, здравствует революция. Да.